Сегодня у нас 6.03 наша Волга Донская 15 в прямом эфире. Сегодня у нас что мы имеем? Протест жильцов на несправедливость. как нам говорил Сергей Земцов, мы действуем с переменным успехом в суде. У нас же царь отчитался за год. Вот сейчас и я отчитаюсь за год, проведенный в судах, в борьбе. Первый суд у нас вчера состоялся, сама администрация попросила нас его отложить. На нас было это удивление. Но второй процесс, уже мы истребовали документы, переменным успехом, но идем, победа за нами уже чувствуется, что наша победа, стараемся, все равно придем рано или поздно. Вот так сегодня выглядит наш дом, пытаемся бороться. Лемди Гулькевич и будет продолжать трансляцию, показывать это наш отчет за год, что мы вообще делали. И как что происходило краткая наверное такая ремарка будет любимое слово всех ремарка что мы можем сказать ну мир же ж у нас переполнен злом и добром очень непросто наверное в нем быть королем там или царем и в этом мире бывает порой не разобраться кто шут кто король. Так что сильные мира всего вдали от земли не понимают, что люди в нем все-таки короли. Законы прописаны для всех. Вот я одного не могу понять, включая вот этих всех протестов, акций, маленьких пикетов одиночных. Вот перед сессией, перед отчетом царя стоял дядечка на ДК. Сейчас стоит у нас... А, не, не сейчас, вчера буквально возле администрации стоял дядечка полдня. Это, наверное, потому что люди не услышаны, их просто не слышат. оттуда все идет парадокс такой поэтому у меня один вопрос есть небольшой потому что вы люди умные а я как оказалось они очень касается он у нас отношений муниципалитета и наших мы сейчас немножко в положении как титаник наткнувшийся на айсберг у всех, по сути, одна и та же причина. Кто-то ведь должен быть очень хорошим, и другие тоже проходят примерно по одной и той же конве. Скажите, вот в какой момент для нас с вами, для меня примерно тоже, вдруг стало нормальным играть в какие-то игры, выносить мозги, заставлять давить, мучить. Стало настолько нормой, что нормальные человеческие отношения, где друг друга слышат, воспринимается какой-то диковинкой и совершенно выбивается из общего контекста потому что у нас людей не слышат как-то так это наш был отчет все отчитались решила и я рассказать вам небольшую историю как мы провели этот год вот сейчас март в марте я начинала в марте я и заканчиваю идем с уверенной победой Всем спасибо. С наступающим праздником. Смотрите канал Инди Гулькевича.